И так, всем снова здорово, ребята. Блин, а это все так? Извините, извините, ребятки, я... Это я рот свой закрыл, потому что, ну, реально, столько новостей за последние несколько, секунд, несколько часов. Я вам сейчас зачитаю. Это будут новости, опять же, видео входит в рубрику новости с Телеграма, но... Но, это новость не Нет, это новость со всех телеграмм, и с этого телеграмма, и с моего персонально личного телеграмма. Так что подписывайтесь на мой телеграмм, и мы с вами начинаем читать новости. Так. В прошлый раз я, честно говоря, прочитал много новостей, но... Блин Ляга, муха Это это вы должны видеть Это в паблике ЧП Лайф Это ЧП Через чайные прошествия Лайф Это в паблике ЧП Лайф Я даже вам сейчас Это Это Новосибирские новости Тут это Новосибирск с огоньком Это мой город родной Это так че? ЧП лайф В Татарстане Парня убили в караоке баре За то, что он хотел просто Потанцевать с девушкой Видео Сейчас Открой тут, хорошо? А то я уже смотрю Хоть не видно ничего, но все же видно, что парню стало фигово. Ну и тем более, ребят, съемки вообще не умеют не делать. Не умеют делать люди наши съемки снимать. Не умеют. Не умеют снимать наши люди, не умеют. Я вот вам реально говорю, ну, где тут яркость, где тут яркость убавляется, чтобы можно было посмотреть. Ну, это, я не, я эту новость уже посмотрел. Непонятно вообще, что тут происходит, блин, ну, реально непонятно, ребят. В Оренбурге... В Оренбурге группа нацию скинхедов избила выпивающих мужчин, а потом их обыгрывала. Ай, твою... Жмамочку. Милую, родную, блин. Да, и. Ей... Держу в курсе. Так, сейчас. Да, я и на этот канал тоже подписан. Держу в курсе. М -м. Россиянам стали чаще ак в шенгенской визе. А, ну это, собственно, наверное, потому что сейчас шенген и все страны за э, Россией закрыты, потому что, ну, реально, такая ситуация сейчас, ну, с Украиной, короче... Россиянам стали чаще всего от, отказывать в от шенгенской визе. Число невыдачи визы, въездных документов выросло на 20%. Чаще всего отказ от некорректного исполнения предыдущих виз. А еще недостаток средств на, банковском, на банковских счетах туристов. Сейчас легче всего записываться на подачу документов на визу в Германию, там, Италию, Грецию. Ну, туда, конечно. Ну, потому что, ну... Они с нами, ну как бы там не особо, как бы я вам сказал бы, не особо враги с нами сейчас. А ну так. Косплей. Смотрим, что дальше будет новости. Это держу в курсе. Паблик называется так. ПДД, научные мемы, комната 69.